Что делать, когда близкие умирают? И одна из тех моментов очень хорошо помогает огонь. Он как будто выжигает ваше горе, которое просто вцепилось в вас и не отпускает этими цепями. И вот огонь, дым от него очень хорошо помогает. В это время хорошо помедитировать, сидеть возле огня и вдыхать этот огонь прям себя полностью. Да. У вас будут слезиться глаза. Вы можете поговорить с огнем. Представить, что все, что было плохое, уходит. И очень хорошо помогает трансформировать. Всю эту энергию все сожаления все то что не хватает все то что вы не ценили когда были рядом с этим человеком все эти моменты жизни они как будто перед глазами и сжигает огонь и это очень трансформационное состояние, которое поможет вам пережить ваше горе и не задерживаться этим стрессом, к тому горю в вашем теле, в вашей душе. Это, вот, хорошо помогает огонь и вот увидите как он прям отзывается дает тепло вашей душе и вы можете сказать такие слова например душа какая-то я знаю нам с тобой было хорошо Теперь у тебя свой мир А у меня свой мир Иди в свой мир с миром. Светлая память о тебе Будет всегда со мной в Память о тебе я что-нибудь сделаю Когда-то я тоже присоединюсь к тебе. А пока я буду жить. Разреши мне это. Будет с миром. Пусть твоя душа эволюционирует дальше. меня я тебя отпускаю с мира сделайте вдох выдох дышите до тех пор пока хочется дышать почему я решила снять это видео здравствуйте меня зовут Саулить Янибаева, я практик-психолог, телесный терапевт, системный расстановщик. 4 января этого года умер мой братишка. И я знаю, как ко мне часто приходят люди когда люди годами носят своих умерших родственников, близких, и не могут отпустить, а это оттягивает их энергию, не дает идти вперед. Поэтому я делаю этот ритуал, и его может сделать каждый, смотря это видео. Когда вы опустили, мне уже хочется улыбаться. Потому что вы чувствуете. Вот сейчас я чувствую, что он тоже улыбнулся мне. И вам становится свободнее, более дышать. Вот и вы слышите, что проходят люди и говорят, сколько радости. Как будто они мне передают его слова. Сколько радости было в наших отношениях. Благодарю. -то Я старалась быть хорошей сестрой для тебя. Сегодня 8 января 2018 года.